приветствую вас меня зовут Лилия Донскова я официальный обозреватель компании Арифлейм и сегодня я вам представляю новинку из 13 каталога это новая парфюмерная вода с высокой концентрацией аромата для мужчин Ascendant Intense очень красивая форма флакона Флакон такой тяжелый чувствуется в руках такая мужественность Объем аромата 75 миллилитров. Итак, этот аромат создал независимый парфюмер Жильен Раскин. Он работал в крупных компаниях и даже создал собственную лабораторию. И сотрудничал с очень крупными брендами такими как валентина и фредерик мал для oriflame он создал восточно пряный аромат верхние ноты листья лимона черный кардамон красный апельсин ноты сердца корица мускатный шалфей и красная гуарана гуарана это растение с максимальным содержанием кофеина а ноты гуараны придают аромату энергичность интенсивность и усиливают яркость центрального кардамона а базовые ноты это амбра ладанная смола и кедр аромат очень стойкий его первые ноты когда я слышу мне они кажутся очень свежими и яркими далее аромат становится таким теплым мягким но в то же время энергичным аромат стойкий и нам с Михаилом он очень понравился обратите внимание если у вас есть бумажный каталог то вы можете потереть специальную страничку парфюмированную а если нет каталога закажите пробник код пробника 38525 и кстати обращаю ваше внимание что при заказе этого аромата в 13 каталоге вы получаете в подарок гель скраб для душа мужской очень классный гель итак мы ждем также и ваших отзывов кто попробует этот аромат пишите в комментариях насколько он вам понравился и Кому бы вы его рекомендовали а мне кажется этот аромат подойдет как молодому мужчине так и взрослому как для повседневной носки так и для деловой встречи поэтому встречаем новый аромат Essendent Intense